Неужели это конец для биткоина и криптовалюты, и мы свалимся в медвежку примерно на год и будем восстанавливаться около двух-трех лет? Сегодня мы разберемся с этим вопросом. Всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей, вы попали на канал Хигаем, и сегодняшняя моя задача это вас успокоить И дать конкретный набор действий, что же нужно делать в случае дальнейшего понижения Итак, как вы помните, я ожидал здесь закол уровня 40-42 тысячи с дальнейшим восстановлением То есть дамп мы с вами предполагали Я предполагал дамп заколом и быстрое восстановление а тем не менее, как мы видим по факту, не последовало даже ретеста пробитого уровня, а цена сразу ушла на понижение. И естественно, вместе с вами я тоже переживаю просадку. То есть за вчера у меня минус 1700 долларов, а за 30 дней минус 1350 также также и на втором аккаунте на OKEX, ну естественно на OKEX депозит поменьше Но убыток не зафиксирован, а если убыток не зафиксирован, то никакого убытка у нас и нет Поэтому данное падение влияет только на наши решения, но не влияет на нашу прибыль или наш убыток, пока мы что-либо не зафиксировали Спекулятивно мы отрабатываем только сигналы, здесь никакого сигнала не было, здесь был только прогноз с помощью которого нужно было принимать решение И какие решения я приму Итак, цена дошла до значимого уровня поддержки 35 тысяч В принципе, зона для покупки Первая второстепенная зона это 35 тысяч И вторая самая главная зона это 30 тысяч Здесь находятся значимые зоны для покупки И сегодня я купил криптовалюту на 2000 долларов Вот история ордеров То есть я купил биткоин на 1000 долларов Купил эфириум на 500 долларов Экстропи на 500 Долларов, Плюс ко всему, я купил эфириум на 100 долларов на этом аккаунте. То есть здесь я покупаю криптовалюту каждый день. Это проект, который начался с 1 января. Причем, как видите, очень удачно, поскольку мы словили все-таки движение вниз, и я все это движение откупаю. Итак, я купил биткоин в данном месте. И следующее место, где я куплю биткоин, это зона 30 тысяч. Теперь поговорим о рыночных циклах. Смотрите, здесь кто-то скажет, что идет медвежий рынок, что уже идет медвежий рынок, а тут скажет, что мы ждем последнюю импульсную волну. Вопрос теперь в том, наступил ли медвежий рынок или нет. Давайте разбираться. Смотрите, что такое медвежий рынок. Медвежий рынок – это коррекция. Давайте я буду объяснять. У нас есть 5 волн роста. 5 волн роста, то есть рынок имеет 5-волновую модель. И медвежий рынок как раз-таки это волна коррекции. То есть коррекция это медвежий рынок. Также после 5-волн роста происходит три волны коррекции. Это также является медвежьим рынком, только более глобальным. Теперь взглянем на график биткоина. Что можно назвать у нас медвежьим рынком? Здесь у нас был медвежий рынок, более глобальный, здесь был медвежий рынок более локальный. И даже здесь у нас был медвежий рынок, только уже более локальный. Здесь мы видим 5-волновую структуру: раз, два, три. 4. А теперь нам нужно определить, является ли э, данная волна пятой волной, либо это все-таки идет у нас коррекция Обратите внимание, что здесь была коррекция у нас длительная Если мы расценим данное движение как пятую волну, то отсюда начался у нас глобальный медвежий рынок А если мы расценим данное движение как коррекцию, то это все у нас идет еще пока что только четвертая волна Перед пятой заключительной волной роста Теперь, обратите внимание Горизонтальная коррекция по волновой теории. То есть, конечно же, рынок может корректироваться вот таким вот образом. А коррекция также может быть и вот такая вот. Обратите внимание, что мы здесь видим. Выберу я красный цвет. Красный цвет. То есть, вот у нас идет бычий рынок. Далее у нас идет импульс вниз, дамп. Потом восстановление. Обратите внимание, какое восстановление. Перехай. Небольшой перехай и потом движение вниз. При этом данное движение вниз может как дойти до... Значение А, так и принизить значение А То есть если мы принесем данную модель на биткоин То мы можем дойти либо до 30 тысяч Либо даже немножко принизить 30 тысяч Но при этом вся эта структура останется коррекцией И нам можно будет ожидать последнее импульсное движение Также мы можем в принципе не дойти до уровня 30 тысяч То есть важен сам факт образования данной модели И только потом последующего повышения Теперь, друзья, обратите внимание на данную интересную модель Что мы здесь видим? Мы видим движение вверх, движение вниз Движение вверх, движение вниз, вверх-вниз. На что это похоже? На фигуру голова и плечи. Но данная фигура, естественно, не является фигурой голова и плечи, поскольку она возникла в коррекции. Голова и плечи образуются только на завершении восходящего тренда. То есть в локальной картине мы бы здесь могли увидеть головы и плечи вот в данном месте, на завершении данного движения. Но само это движение масштабное не будет являться головой и плечами, поскольку данное движение возникло в коррекции. Теперь обратите внимание на биткоин дневной таймфрейм. Многие кричат про головы и плечи. Я уже давно говорю, что это не голова и плечи. По техническому анализу это нельзя расценивать как фигуру. И смотри, что мы здесь видим. Движение вверх, движение вниз, движение вверх, движение вниз, вверх, вниз. И вот подобие головы и плеч. То же самое. Но данная фигура, опять же, возникла в коррекции. Здесь нету никакого тренда, поскольку это коррекция. К примеру, вот здесь вот вот здесь вот как раз таки образовалась фигура головы и плечи после тренда. То есть это в локальной картине. То есть у нас был конкретный четкий тренд, и на конце данного тренда образовалась голова и плечи. Но данное все это масштабное движение нельзя расценивать как головы и плечи. То есть мы видим ту же самую модель движения. А теперь давайте обозначим сценарий. То есть что это у нас может быть? Данное движение вниз. Либо это начало глобального масштабного медвежьего рынка, либо это только... Продолжение данного локального медвежьего рынка и потом последует дальнейшее повышение. Если так на глазок я просто посчитаю, чисто вот так вот в уме: 60% я даю на то, что это именно вот эта вот коррекция горизонтальная, и процентов 40% даю на то, что это все-таки у нас глобальный медвежий рынок, который начался в данном месте. Если это продолжение локального медвежьего рынка, то мы можем увидеть движение здесь максимум до 30 тысяч или немножко пониже, и потом последует дальнейшее повышение. Если это глобальный медвежий рынок, то мы в основном корректируемся на медвежьем рынке. Давайте посмотрим насколько Мы корректируемся на 80%. Если мы возьмем здесь движение 80% от хая биткоина, то это получится у нас значение в районе 10-12 тысяч долларов. Это у нас ниже глобального максимума. и Это полностью ломает структуру, в принципе, движения на биткоине. А теперь смотрите, открываем месячный таймфрейм и скажите мне, что мы видим на биткоине. Мы видим только движение вверх То есть у каждого актива на рынке присутствует только одно направление Это движение вверх Вопрос только во времени Движение вверх может отсутствовать только у того, у чего есть в принципе скам И скажите мне, верите ли вы, что биткоин за скамец? Биткоин и криптовалюту сейчас активно принимают во всем мире Даже страна приняла биткоин в качестве официальной валюты а это априори не может быть скамом, поскольку здесь имеется очень хороший фундаментал. Поэтому какое направление у нас остается? Только повышение. И опять-таки вопрос только во времени. Давайте теперь определимся со временем. А Сколько у нас длился глобальный медвежий рынок? Глобальный медвежий рынок у нас длится в основном примерно один год. Если мы отмерим данное время, один год а с окончания предполагаемой пятой волны, то это будет у нас конец текущего года. То есть в конце текущего года, если это глобальный медвежий рынок, то этот медвежий рынок закончится. И что нам нужно делать? Откупать все это падение. То есть при реализации первого сценария глобального медвежьего рынка нам нужно просто откупать падение, чтобы словить движение вверх, поскольку у цены есть только одно направление движения вверх. Если же это у нас локальный медвежий рынок, то есть происходит у нас вот такая вот коррекция, то, вероятнее всего, она скоро закончится. А что нам нужно делать на коррекции? А, конечно же, откупать просадки. То есть, при реализации второго сценария, локальной коррекции с последующим движением вверх, а мы откупаем просадки и ждем. При реализации обоих сценариев план действий абсолютно одинаков. Вопрос только, опять же, во времени. В первом сценарии нужно ждать меньше, во втором нужно ждать больше. Но второй сценарий глобальными рынок дает нам гораздо более выгодные цены для покупки и гораздо больше возможностей. То есть при обоих сценариях мы остаемся только в плюсе и только в позитиве. При принятии, естественно, правильных решений. А теперь, почему же я активно откупаю данную просадку? Опять же, у нас есть два сценария Первый – это глобальный медвежий рынок И второй – это локальный медвежий рынок Который, вероятнее всего, скоро закончится Смотрите, у нас есть трейдинг и инвестирование То есть... Инвестирование и спекуляции. Спекулянт может зарабатывать абсолютно на любом рынке. Рынок падает, рынок находится в консолидации, рынок растет, он может зарабатывать. Инвестор может зарабатывать только на росте. Ну естественно спекулянту сложнее, поскольку ему нужно продумать все наперед. Риск менеджмент, money менеджмент, цели, фиксацию прибыли, фиксацию убытка, тейки, стопы и так далее. Инвестору нужно просто купить и ждать. Но вопрос, где покупает опытный инвестор? Опытный инвестор всегда покупает на медвежьем рынке И самые выгодные покупки будут на глобальном медвежьем рынке Давайте я опять-таки отдалю график Итак, глобальные медвежьи рынки у нас были здесь и здесь Опытный инвестор будет покупать только на медвежьих рынках Теперь вопрос, где продавать? Смотрите, давайте на примере данного нашего бычьего рынка я скажу Мы видим первую волну роста Первая волна – это подготовка То есть нам нужно ожидать движения вверх И готовиться к фиксации прибыли То есть ставить себе цели Далее у нас возникает локальный медвежий рынок Здесь можно также откупать данный медвежий рынок И самая большая прибыль Всегда происходит на третьей волне роста Какой бы рынок вы ни взяли Самая большая прибыль будет именно на третьей волне И именно на третьей волне а нужно фиксировать прибыль Обратите внимание, что третья волна у нас пробила предыдущий глобальный максимум То есть после пробития предыдущего глобального максимума Нужно было задуматься о фиксации прибыли И здесь Нахая, опытный инвестор не покупает, а продает, поскольку третья волна – это самая прибыльная волна всей модели. После чего нам остается самая опасная волна, которая, в принципе, остается для спекуляций. То есть здесь, на локальном медвежьем рынке, можно все это дело откупать, чтобы словить дальнейший вероятный рост. Но риски здесь будут повышены. И здесь можно проспекулировать и поймать финальную волну роста, чтобы получить еще дополнительную прибыль. А теперь сравните это с вашими решениями. Продавали ли вы здесь или покупали. Инвестор покупает на медвежьем рынке, а продает на бычьем рынке. Мы сейчас с вами покупаем на медвежьем рынке. Хомяк покупает на бычьем рынке, а продает на медвежьем рынке. Но, конечно же, хомяк может превратиться в опытного инвестора. Поэтому, друзья, цена всегда имеет только одно направление – это движение вверх, если только это не скам. И нам нужно покупать на медвежьем рынке и продавать на бычьем рынке. Вот и все, что нам нужно делать для получения прибыли. Наступил ли глобальный медвежий рынок или локальный медвежий рынок, это не важно. Мы видим масштабную коррекцию, а если это масштабная коррекция, то это какой-никакой медвежий рынок. Либо это четвертая волна, либо это полностью глобальный медвежий рынок. На медвежьем рынке многие уходят Просто сдаются и боятся покупать. Но как раз таки здесь нужно покупать. А на обычном рынке они возвращаются, все это дело скупают на хаях и потом терпят убыток. И фиксируют этот убыток. Просто удивительные люди. Вот такое, друзья, видео получилось. Надеюсь, это видео вам помогло. Ставьте это видео палец вверх. Опишите в комментариях, что вы думаете насчет медвежьего рынка, присутствует ли сейчас глобальный медвежий рынок и локальный медвежий рынок. Пишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь на канал, если не подписаны, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на инстаграм-канал, все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока!